И всем снова здорово, с вами я Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить раскачка истории в игре под названием Storyteller. Сейчас поправлю тут немножко. Вроде бы вот так, вот так. Ладно, продолжаю, короче, играть Storyteller V1.0.8 и, и пытаться пытаться истории рассказывать какие-то свои мы с вами остановились, не помню, на какой э, рассказчик историй. Открыть. Мы и с вами на шестой главе отпечатки. Так, детектив арестовывает убийцу. Так, Дворецкий убил герцко. Потом герц такой к детектив. Потом детектив увидел... Нет. Блин, как-то. Ну и тогда получается так... Не. Так. Хм. потом А, не, не, не, не, я понял Потом тут должен зал быть Так, дворецкий должен встретить Герцога И потом, опять же Так, сюда приходит детектив Не, не, не, не И в зале такой детектив хм, А куда герцог делся? Он, ну ладно эм, Так а он же будет все равно, это. Так. И.. Не. Не. Э, стоп. А потом вот так, наверное, дворецкий. Куда делся герцог? Не придумал. И потом дворецкий сам детектив сдается. Так. Как? Так, детектив. А, ну и зал так. Э, детектив увидел. А где герцог? Герцог, вот. О -о -о. И он видит такой пистолет, детектив, и пистолета нету. Хм, чего так не сходится? И потом тут детектив увидел. Эм, дворецкого. А не. А чё если сделать вот так вот? М -м, не. Так, детектив арестовывает убийцу. Я, я же вам говорила, ребята, это детектив тут, потом опять эм... детектив не видит пистолета. Кто его украл? Дворецкий все это время ходил тут и так, детектив и видит... Хм, а где герцог? Дворец вот тут. Ну, он прячет, блин. А я не могу, как бы, заступить за эту штуку. Ну ладно, короче, к отпечаткам позже вернемся, Хорошо, ребятки? Так, как к этой пятой главе. Красота. У нас еще очень-очень-очень много. Дворецкие интриги, соперники. Четыре смерти, так... Учес сначала эм, рыцаря, убивает барон. Потом на... Не, идет оживление эм, рыцаря и на учес. Потом барон тут смотрит, и рыцарь его сталкивает. Так, ну. И потом опять же оживает барон. Так, это две. Это и... Так, сейчас... Эм, не, не-не-не, рыцарь. Опять же барон Сталкивает И опять на утёсе барон. Нет, барон тут и его рыцарь видит. Напугал рыцарь барона. Ага. Ладно, так, короче. Заканчиваем. Спасение есть, будет. Королева выходит замуж. Сначала все... Не, все должно закончиться. Свайвай. Так, плен. Король. Нет, королева. Нет. А что, может быть, королева... Нет, не-не-не. Барон. Королева выходит замуж. Ну, тут же не сказано, из-за кого именно. Поэтому потом плен королеву спасает рыцарь. И потом королева, ну и на рыцаре. Вот, блин. Вышла замуж нафиг. Получилось нормально, сказать. Спас... Узурпаторы. Все узурпа... Успевает посидеть на троне Так, сначала трон Потом там королева на троне И ее пот эм, потом сюда Утёс идёт эм, Королева идет и барон Сталкивает Так, потом трон Так, барон э, Так, и еще раз Утёс эм, Барона сталкивает Ну не королева, э, рыцарь Не, наоборот рыцарь и барон сталкивает И... Как это, блин? Так, королева, барон, а сейчас... Не, наоборот, надо. И... Не, не не не не не не на троне, так... Ну, давай, кой барон блин? Барон, барон, барон, барон. А рыцарь просто так... Без королевы скучно. Без королевы скучно. И такой рыцарь берется потом... Так, королеву видит, нет такой, барона потом сталкивает рыцарь, так, ну он как то холодно к барону, все успевают посидеть на троне, так, как-то, а, а, а че если мы заменим тут не барон, к примеру, а тут рыцарь, хотя, не, рыцарь такой, это ж королева моей страны, так, Барон успел посидеть на троне э Потом э Учёс так Барона тут так Должна напугать королева И потом Ну и потом получается э -э, Рыцарь должен сесть на троне А вот так вот даже Так королева напугала барона Потом рыцарь должен сесть на трон По идее ну рыцарь же э -э, ухажор. Королева выходит замуж Так сначала все началось с маскарад барон эм, так потом эм, идет эм, маскарад плен. барон встречает королеву в плен, так эм, так и ну испытывая стокгольский потом опять маскарад Барон раздевается и... Так, получается, смотрите, как барон освобождает королеву. И они такие... Королева и барон садится. А, блин! Страшно, дорогой, блин! Не сделаю я этого. Наверное, нужно будет еще сцен. Тут полностью, седьмую полностью прошел. Восьмую главу. Спалищен. Детектив арестовывает убийцу. Так. М -м -м -м -м, пистолет, так. Дворецкий м, зал. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не пистолет же берет дворецкий и ну, ну, у всего этого есть свидетель и свидетель это детектив смотрит за дворецким и пистолетом потом door, um, нет, нет, не, не, не, не, не, не. зале потом дворецкий убивает герцога. А, тут нужно, чтобы именно он арестовал убийцу. Блин. Нет. Так, и потом в зале, так, дворецкий и детектив. Хм. он такой, хм, а я ничего не делал. Так, убью-ка я этого. Детектив арестовывает убийцу. Так, детектив сюда идет И потом свидетель такой детектив а, не, не, не, не, не, не, не, стоп детектив увидел, что в зале дворецкий убил герцога и такой он и потом в зал приходит эм, детектив сюда хм, а где же дворецкий? вот он где! ну я не увидел то, кто его спер, но в итоге я все получился воришка дворецкого увольняют, так не пистолет такой герцог М -м мой пистолетик потом свидетель всего этого герцог увидел что дворецкий эм, пистолет дворецкий взял пистолет чтобы убить герцога так собственно и тут герцог и дворецкого блин нет так посмертно так так так Дворецкого увольняют, так. Пистолет, пистолет, пистолет, так. Пистолет Дворецкий положил и такой, а чё, а я все видел Дворецкий и Дворецкий и дерзыш. Ха! Ха! Паш, Иди отсюда нафиг? Так, как-то сделать. Я бы на самом-то деле все бы это увидел, если бы я был бы собой. Пожалуйста. А нет, не-не-не-не-не-не, короче, не переиграем шестую. Мне кажется, что шестая будет лучше. Да фри... Так, а так. а так даже, блин. Блин, тут и... Не-не-не-не-не-не. Короче, эту... Нет, это шестую главу я не пройду вообще никогда. Пятое проклятие. Так, проклятие снято. Так. А, не, наоборот, надо переставить. Ага. И Снежка, и Принц так. Чё? Поцелуй, блин. Между Снежкой и Принцем должен быть. Или наоборот. Ведьма сюда. Не целуются, блин Как то сделано, блин ну, ну, именно такая будет дальше продолжение Я не все сделал, ага Ну, потому что, ну, сам не знаю, честно говоря что как его делать Так, ну, девято предательство попробуем Узупатор умирает, так эм, Так, всё началось с трона Королева Потом эм, Лен Королева взяла Барона не, А, не, наоборот, барон королеву. Так, и м -м, Потом произошла казнь э Королев блин, Барон сидит тут. Ну, без королевы не могу Без короны А, блин, не, надо Чтоб корону получил барона Как раз таки Ну, его короновали, и он потом на казнь э барон сюда, королева, значит, сюда, и вот. Ну и он узурпатор, получается. И потом в итоге, как получается, казнь, эм... Ба... А, не, не, не, не, не, не, И у меня есть задумка посерьёзе. Тут еще трон, рыцарь, потом барон убью. Потом тут сидит рыцарь. А корон-то нету. Корон-то нету. Так. Барона-карнаваль. Барон убил королеву. М -м так, барон убил королеву. Так, дальше идет так. М -м -так Королев. Так. потом идет Трон. Барон тут сидит, а рыцарь Рыцарь такой, убью барона. Потом в итоге кайс происходит. Так, рыцарь здесь. Ну, у него нет короны, чтобы короноваться. А, нет, нужно потом убить. Так, тут будет барон тут сидеть. Нет, так не узурпата помирает. Так все помирают. А... Дальше рыцарь такой. А, посевали. А Кто должен сидеть тут? Я не без короны. Так, короче, мы думаем с вами, что будет. Так... Нет, лучше чудовище. Получается, попробуем. Mm -hmm. Так. все начинается лес. Джульетта, тут и Бернард. Любит друг друга. Потом... Луна, Бернард такой. Uh -huh. Потом опять. Лес такой. Бернард встречается с Джульеттой. А не, ясно, Бернард наелся, так, потом луна уходит, и Бернард такой, чё вчера было-то, блин? И потом опять Лес э, Бернард не видит Джульетты, и Бернард выпивает яд. А нафига ему? А не, Лес Бернард, наоборот, видит Джульетту в призраке, и Бернард выпивает, выпивает ягод. вот. Вот так вот было бы. Дракон. Королева добивается ареса барона. Так. Все начинается зал. Нет. Все начинается маскарад. Барон тут эм, одевается. М -м, так. Как? Зал. Королеву напугал барон. Напугал. Потом идет, значит, маскарад. Эм, барон раздевается. Маскарад, Детектив все это видит. Ч ⁇ Ч ⁇ Ну и ч ⁇ Ну нет тут барона. Так. А, не, это так, чтобы... Детектив тут, ну, нет костюма. Как-то, как-то, как это... Я не знаю. Тут, ну, короче, будет очень много всяких глав. Если вам понравилось, то вы жмякайте на лайки. Если вам понравилось, какие я истории делаю, то, пожалуйста, ребят, жмякайте лайки. Подписывайтесь на мой канал и до встречи, ребят. Короче, увидимся в следующих эпизодах истории Тейлера. Пока-пока. Раскачка истории.